Сухой элемент состоит из цинкового сосуда, в который вставлен угольный стержень. Стержень находится в полотняном мешочке, наполненном смесью перекиси марганца с углем. В сухом гальваническом элементе вместо жидкости используют густой клейстер из муки и раствора нашатыря. Весь цинковый сосуд помещен в коробку из пластмассы и залит сверху слоем смолы. Зажим на угольном стержне является положительным полюсом элемента, а цинковый сосуд – отрицательным полюсом. Батарея карманного фонаря состоит из нескольких гальванических элементов, соединенных друг с другом. Отличительной особенностью всех гальванических элементов является то, что при их работе расходуются электроды и раствор. Поэтому через некоторое время они приходят в негодность и их необходимо заменять новыми. С этой особенностью электрических батареек вы наверняка сталкивались в своей практике.